Приветствую всех из Финляндии. Я хочу сегодня высказать свое мнение. Это не ответ на вопросы, это ничего. Я просто пояснить и высказать свое мнение. Э, так как я писать чрезвычайно не люблю, и в моем случае это даже можно сказать, что бесполезно, потому что э, сколько бы я ни писал, там кто-то мне пишет, что а вот сними про это, а сними про это. Я, мне надоедает даже писать, есть видео, есть видео, есть видео. ну И вот таким образом, то есть... По идее, все, что я отвечу в письменном виде, оно под каким-то видео будет находиться внизу в комментариях. И никто особо читать не будет. Поэтому видео будет более, скажем, целесообразно с моей стороны. Пояснение хочу дать к, следующему, к следующей дискуссии. Высказывание было, что печь на дровах в частном доме это идеал. Все остальное электрическое, но ну, бессмысленное. На самом деле тут, наверное, все-таки не совсем я соглашусь. Потому что, опять же, если брать это квартиры, то уже вариантов нет. Либо у вас не будет никакой бани, либо у вас будет электрическая, там инфракрасная. Но все равно на дровах не получится. Квартира это одно. Второе, если это взять э, Хельсинки, здесь дом на доме и уже в новом строительстве нужно запроектировать. Возможно, я просто не узнавал, возможно, можно запроектировать э, банную печь на дровах, но это появится сразу дымоход, это опять пожарный проход, это отверстие в кровле дополнительное, то есть это в принципе, ну скажем, скачок по финансам, и так как все здесь кредитуются, это вот как покупать автомобиль новый, ты приходишь в салон, хочу это, хочу то, хочу все, бац, бац, бац, и выясняется так, что ценник-то уже совершенно другой, не, не тот, который ты приходил, вот, поэтому есть такие моменты. По поводу вот своих собственных ощущений. У меня в моем доме старом железная печка на дровах. Я как-то ожидал эффект намного лучше. Но оказалось, она в принципе тут еще спорить надо с электрической. лучше. Что лучше, а что хуже. Кислород жгет, будь здоров. То есть нужно прогреть. Я там уже попробовал 33 варианта всех возможных Режимов так потоплю, так потоплю, там увлажнял и одно, и второе, подожду и то, и все. Нифига, все равно оно слишком жаркое, железо дает много инфракрасного тепла, оно обжигает, некомфортно находиться. Поэтому, в принципе, я вот такое последнее время баню затапливаю, она там, не знаю, пару, ну там у меня этот чайник стоит, вода закипела, все, в принципе, можно там... Немножко уже поддерживаю, скажем, полежка закидываю и ходим вот греться. Погрелись раза два-три, там, кто, кто как хочет, походили немножко без фанатизма. Но все равно жарко, открываю окно, перед этим проветриваю хорошо, весь этот жар сильный сбрасываю, закрываю и идем греться. Но опять же, тут можно определять, на полок не сядешь. То есть мы расстилаем полотенце обязательно полок потому что не сесть задницу обожгешь сразу это вот и есть показатель то есть баня если брать кирпичную нормальную баню она стоит как блин крыло от самолета чтобы ее сложить и так далее в нынешнее времени сколько на времени занимает но ну, место точнее плюс ее топить надо то есть это это такое непростая ситуация поэтому у меня есть знакомые которые вот именно пользуются ну, скажем не городская такая городская а вот есть где Снять можно, но все-таки там как бы это построено специально для того, чтобы зарабатывать на этом деньги. Ну и опять же, содержать баню это не так дешево. Вот. А в этом варианте, если человеку нравится пар в этой бане, то хорошо, почему и нет. То в домашних условиях все по-другому. И вот опять же, вернуться к режимам, я уже париться иду, когда все в принципе, угли потухли, я ее закрываю, Открываю окно и минут там 15 я сижу, отдыхаю, в смысле, не в парилке. Когда вот это, она сбрасывает вот этот жар, то я прихожу, закрываю окно. Камни, они, конечно, уже нет такого пара, потому что камни открыты, они не могут вообще изначально дать столько. Там пытаешься их раскалить, а раскалять это только воздух вокруг тебя, вот и все. Поэтому это такое себе мероприятие. Я уже на таких, на, скажем, на шипящих камнях парюсь, но это по комфорту более-менее ну, как-то подходит, поэтому э, температура ну, примерно около 50, там бывает 40, 45, 50, бывает 55, ну в зависимости от чего-то такого, и влажность там, ну, ну до 30, 35 у меня получается, если э, когда топишь, что бы я не делал, как бы я водой не поливал, сколько бы я туда не ходил, э, у меня влажность 10-15%, все, и температура там 60-70. Блин, ну это некомфортно. Мне, по крайней мере, некомфортно. Поэтому я, в принципе, э -э в таком хорошем варианте, наверное, все-таки сейчас выбрал бы электропечь. Но только закрытого типа есть. Такие. Она стоит там 1200-1500, ну, в зависимости от модели. Такая недешевая. Такая я бы попробовал. Опять же, это не панацея. Кирпичная печь всегда будет лучше. Ну, там много очень всяких разных «но». Вот, поэтому с этим я хочу закончить. Значит, Другой вопрос мне написали. Так что, почему я не использовал пир? Пир это было бы дешевле и сэкономило бы место. Вот, вот смотрите, я специально встал на объекте. Это парник. То есть, я вот делал обзор здесь, когда мы... Пенопласт раскладывали в этом доме. Это парный дом. Здесь парилка по большому счету вот стой, в которой я снимал, она по длине чуть-чуть по длине тут душ и баня вместе получается. Чуть-чуть по длине на 30 сантиметров это помещение, но там было метр девяносто шириной, а здесь метр шестьдесят шириной. То есть, ну, понимаете, да, что я там сделал две парилки, как здесь. Вот. Значит, что касаемо пира, сэкономил бы я место, каким образом, я понять не могу. То есть, в принципе, вот перегородка, в любом случае, здесь душ, где гипс влагостойкий, а здесь будет баня. То есть, перегородку мне все равно нужно делать. Здесь будет комната, там будет баня. То есть, она 66-я. То есть, какое место я могу сэкономить при помощи пира? То есть, вату мне вложить быстрее, ребята. Вот Все, что касается сравнивать вату и пир я вату сделаю быстрее и фольгу натяну быстрее и это будет более качественно почему потому что э, пир проклеить если скажем взять э, стенку вот боковую наверняка вам видно это между уже скажем этими э, соседняя стенка там соседи там парный этот второй дом э, скажем так то там уже нужно будет сделать бруски набивать по гипсокартону и так далее прибивать буду и дальше фольгу но дальше возникает вопрос если использовать пир то вместо я прибью 48 брусок а пир можно 30 куда я могу 31 брусок взять прибить но мне тогда придется пир вставлять между то есть смысл какой если я буду между брусками вставлять пир как мне нужно эти бруски проклеить дополнительно? Это еще что-то. Тейпа такого широкого нет. То есть перерасход будет тейпа. Потом дальше нужно ставить контур обрешетку. Закладные делать. Это все полки должны висеть. То есть сделать так, что вот всю полностью стенку закрыть пиром не получится, ребята. Такой вариант не проскочит. Потому что на чем они будут держаться? Просто на шурупах или на гвоздях? И все? То есть это же будет... Полки крепиться должны. И они должны нести вес определенный. То есть два лося залезут, таких как ну, я. Вот, поэтому... И кто-нибудь потом навернется. Будет хреново. А тут это все более-менее нормально. Поэтому здесь я вот совершенно не согласен. Тут как-то немножко ошибочно. Может я что-то путаю, но я такой вариант точно рассматривать не буду. Потом, опять же, я говорил о том, что пир проклеить. То есть, если у меня идет фольга полностью по контуру, по стенам и по потолку, и нужно это все склеить. Вот кто мне говорит, что пир будет быстрее, вы попробуйте проклеить внутренний угол алюминиевым тейпом. Вот попробуйте на практике. Потом туда вставить брусочек, прикрутить его, чтобы у вас тейп не расклеился, потому что любое напряжение вам даст проблему. Вы получите отверстие. То есть, и смысл тогда какой? Какой смысл от этого? То есть вата, каркасы, вата быстрее, проще и надежнее. Вот и все. И дальше еще у нас было одно, я вот хотел ответить на то, что человек написал, что странно как-то везде в Финляндии видит вертикальную вагонку. И это якобы для воды, для стекания воды лучше. Я, честно говоря, вот за сколько лет, сколько проектов и домов построено, не встречал ни разу, чтобы была вертикальная вагонка. То есть это не всегда, она горизонтальная. Я никогда не задумывался раньше об этом, причем самое интересное. Но она в реальности вся горизонтальная. Никогда не бывает. Вот только единственное на клееном брусе там парелки собираем со смещением бревна. А здесь как бы собираем просто ну, в единую или горизонтальную линию. Но это все связано с чем? С тем, что это, опять же, вот фины, а это экономисты. По большому счету, они находят какое-то правильное решение, оттачивают его до того, чтобы его. Ну просто там уже экономить не на чем. Ставим брусок для вензазора. Вензазор между вагонкой и фольгой должен быть. То есть в нашем случае это 48 миллиметров. Поэтому э, бруски прибиваются вертикально, вагонка горизонтально, и воздух двигается спокойно, вертикально, снизу вверх. Все. Если нужно сделать вагонку вертикальную, то вам нужно будет уже две двадцать четвертых использовать. Одно вертикально, другую горизонтально. Но это дополнительная работа, опять же. Как ни крути. То есть, красивее это или не красивее, здесь спорный вопрос. Если взять по горизонту пускать вагонку, вот отличие, то тогда получим с потолком вообще никакой привязки. В принципе, я имею в виду по линиям. Если делать вертикально вагонку, то у вас как минимум две стенки будут привязаны к потолку. То есть, что вы будете делать, первый потолок или стены, и так далее. То есть, приходить э, вот, в края, в углы, это, это такое себе. Я думаю, что вот финский вариант, он все-таки самый-самый экономичный и простой. Вот такие вот дела. То есть, я никого не хотел не обидеть, не оскорбить. Вы поймите правильно, просто мне проще э, высказать свое мнение в видео, нежели писать в тексте. Во-первых, это будет очень долго. Если бы я очень хорошо писал и очень быстро, то я бы, наверное... Не работал на стройке всю жизнь. Вот. А поэтому вот такие вот дела. На этом я хочу закончить данное видео. Пожелать всем удачи и до новых встреч.